Попала на тренинг первый раз да, на пробный, а, и потом уже решила пойти, пройти курс. А, значит, что мне случилось а, за те полгода? Я поставила себе цель карьерный рост, и эту цель прописала на три года. Но я уже вот эту должность получила через полгода. То есть три года, а, мы говорим, что энергодыхание сокращает сроки с трех лет на полугода. Вот. Потом, значит, после того, как я получила должность, я увлеклась и как-то что-то там поддерживала, делала бухастрику дома, но это так неактивно. И а, после того, как у меня появился в жизни свободное время, я вот приехала первый раз в Ярославль в марте а, вот, 16 -го года, и а, я с тех пор как-то более системно стала этим заниматься, и вот с тех пор вообще моя жизнь, она стала выстраиваться по моим желаниям.